Друзья, всем привет, с вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловые партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика. Вопрос очень интересный, зачем мне идти на вебинары, на тренинги, если практически любое имущество размещается на сайте торги.го, в том числе и активы госкорпораций. Друзья мои, все верно, по закону, по правилам активы госкорпораций могут размещаться на сайте торгигов и ключевое слово здесь могут, могут, но не обязаны, поэтому на сайте торгигов вы не все имущество найдете и кроме того давайте не забывать торгигов это просто площадка на которой размещаются объекты, которые продаются на активы госкорпораций, на торгах по банкротству, муниципальные имуществу, и так далее. На этом сайте вы не можете принять участие в этих торгах. Вы только находите здесь какое-то имущество, затем собираете подробную информацию в других местах, получаете ее, готовитесь к торгам в другом месте и так далее. Получается, торги это просто сайт, на котором вы находите имущество и ничего больше. И еще раз обращаю внимание, что активы госкорпорации не в обязательном порядке должны размещаться здесь, поэтому не все имущество вы найдете на этом сайте. Именно по этой причине я так часто об этом не говорю, дабы не вводить людей в заблуждение. А вот для того, чтобы проверить имущество, для того, чтобы записаться на осмотр, чтобы проверить документацию, чтобы подготовиться к правильной торгам, чтобы изучить все правила, подводные камни, с которыми вы можете столкнуться на самих торгах и после того, когда вы станете победителем, не попасть в какую-то ситуацию, которая понесет какие-то финансовые или другие потери, вот для этого, друзья мои, и создаются вот эти все курсы обучающие, которые помогают вам не наступать на эти грабли, да, чтобы дойти из точки А в точку Б быстро, с максимальным результатом в денежном эквиваленте да, и чтобы Потерь было ноль. Ну и, кроме того, друзья мои, давайте не забывать о том, что наш инвестиционный центр предлагает не только пройти обучение, самое ценное вас ожидает в конце. Это получение клиентов от нашей компании с бюджетом до 50 миллионов рублей. Вы получаете просто под ключ и зарабатываете на Второе. Самых лучших мы финансируем. Мы даем вам деньги на покупку данных клиентов. Также есть бизнес-клуб, сопровождение первой сделки и так далее, и многое другое. Поэтому, если вы еще не были на нашем вебинаре, пожалуйста, приходите. Ссылка есть под этим видео. Если у вас есть вопрос, пожалуйста, пишите. Я с удовольствием на них отвечу. Если вы хотите, чтобы мы и дальше вам помогали, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Всем отличных сделок и хорошего настроения. Всем пока!